Так, итак, сегодня у нас 28 апреля, чистый четверг. Всех с праздником, всем здоровья. 5 семей, червячка по полторы тысячи червя в семье отправляется у нас на Запорожье. Давай, давай, давай. Как видим, с вами червячок весь жив. Отправляется на Запорожье. Первая семья. Высыпай субстрактиком. Есть. Есть, да? да? Все, досыпаем сверху субстрактиком. Красотища. вами червец. Крупный. Так, вторая семья. Давай. Да высыпай прямо с ветра. Аккуратно с ветра прямо высыпай. Успай, успай. Так, видим с вами. Червя у нас здесь много. Красавец. Калифорниец. Так. Красотища. Только потеплело. Сразу червячок. Давай, успай. Видим, видим, развух красотища. Поехали. Так, давай. Отлично. Так. Есть. Так, первая, вторая, третья семья, два, четвертая. Четвертая семья тоже есть. Красотища. Так, есть. Так, хорошо. Давай. Пятая семья. Как мы с вами видим, черри активный у нас, весь активничает, красавец, так, хорошо, отлично, так, засыпаем сверху с абстрактом, и сейчас приедет машина, и мы их отвозим клиенту. Так, раз, два, три, четыре, пять. Итак, дамы и господа, снимаем видео, как пять ящиков червя едет на Мерседесе С-класса за Запорожье, грузи, грузи.